здравствуйте дорогие мои друзья ну что же старого дядюшку мистика одолевают насекомые вы можете сказать ты че у тебя тараканы на кухне что ли завелись не друзья мои бог миловал тараканов у меня на кухне нету ну и к, к насекомым в принципе я отношусь то вполне я понимаю что это существа которые существуют в этом мире и приносят огромную пользу но среди как и как и среди людей среди них есть паразиты и ну, как связаны вообще вот эти странные вещи. Сейчас мы знаем, что задерж... Задерж... задержали шамана. Сейчас мы... у нас идет волна шамана, которую мы с вами поддерживаем. Что же, матрица выставляет нам препятствия различными способами. Все вот эти, вы знаете, сразу все кристаллизуется. Понятно, кто за кого. И некий Антоша Поддубный, или как я его ласково называю, Тоша Подсерный. <смех> выпустил целое разоблачение о том, что шамана предали. Ну, я являюсь основ... Основ... Основ... основным. То есть он хочет разделить вообще и волну шамана, и нашу поддержку. Шамана они не уважают, они его не считают. Не считают чем-то вообще просто какой-то, значит, странный человек, невменяемый. Но они-то вменяемые. Ну и, конечно, какие авторитеты могут быть, у Антуши Поддубного, кроме матки Роя, который послал его сюда, чтобы скачивать энергию ну, некоторых людей. Потому что для чего присутствуют здесь вот эти люди? Очень многие, кстати, посмотрите на эти каналы, вы даже поймете их символику. Вот такие вот и у него такой, такой значок есть, и некий, некий канал, я бы тоже сказал, канал насекомых, некое золотое сечение у которой тоже знаете заметьте тоже вот такой значок все это насекомые любят символизм они вас будут жрать и еще и и смеяться с умным видом действительно они сделаны для того чтобы пожирать энергию людей в частности сексуальную энергию потому что они провоцируют эту и скачивают поэтому если вы ознакомитесь с творчеством господина подсерного то то увидите, что у него эта сексуальная тема, особенно тема гомосексуализма, вообще просто на первом месте. Что, к сожалению, мне, знаете, даже и у меня такое э, достаточно хорошая визуализация, и воображение, и я представляю вот этого человека вот в этих зеркальных очках, занимающихся, занимающегося занимавшегося неким нетрадиционными сексуальными практиками, э, ну с подобными ему и это вызывает у меня просто гомерический смех извините друзья мои утверждать не могу все умозрительно знаете слишком наверное у дядюшки мистика большая фантазия без обид без обид дорогой тоша ну подозреваю тебя в этом подозреваю А в том то что насекомое это вообще даже без сомнений потому что друзья мои я вам всегда говорил, чувствуйте своей душой. И если вы из сердечной чакры дотянетесь, сумеете дотянуться до, до, до, до его сердца, вы почувствуете вот эту вот именно энергию насекомых, энергию роя. На самом деле это серьезная проблема. Серьезная проблема для человечества. Потому что мы, пока мы неосознанно, здесь орудуют агенты различных, абсолютно различных систем и цивилизаций. В том числе и вот эти вот разумные насекомые. Они просто скачивают энергию с людей различными способами. Шаман представлял для них угрозу и представляет для них угрозу. Поэтому все время используются вот эти дискредитации, попытка. Вот сейчас мы запустили волну, а сами знаете, таракан это боятся. Боятся и воды, и, и огня. И зашевелились, раи зашевелились. Как же, пошла волна, пошла волна, срочно остановить ее. Нет, нету никакого шамана, нету никакой волны, нету духа шамана. Ничего не будет, ничего не случится. Все, все это ложь. Да, потому что, знаете, их вот эти ульи, их, их домики, их хатхи начинают, начинают беспокоить. Мы начинаем беспокоить вот эти вот различные цивилизации. Потому что здесь, на земле, должна быть душа земли они а какие-то паразиты их очень много присутствует но в частности видите эти эти насекомые они как бы выбрали выбрали свою роль их задача тоже все потребить все сожрать и как говорится оставить после себя как знаете, саранча просто выжженное убитое поле Ну, друзья мои сейчас вот я слышал что задержали Деда Мороза, сподвижника шамана Вообще непонятно за что Потому что он достаточно, по-моему, корректно высказывается Абсолютно, абсолютно корректно И тоже его, как говорится Похоже, хотят Ну, и оштрафовать и, и, как говорится Ну, пока административно посадить То есть, видите Удар идет по всем сторонникам шамана Мы знаем, что Баиров голодает Сухую голодовку объявил и тоже его там куда-то ввозят и в больницу, в СИЗО, пытаются вот это все скрыть, что он голодает. Но мы должны, друзья, понимать, что вот люди, настоящие люди, которые не боятся говорить, не боятся помогать шаману, всех хотят притушить, всех. Но, естественно, а кого? А насекомых будут, будут они глушить? Нет, паразиты, паразиты понимают, поэтому и... У Антоши подобного будет все в порядке. И у Золотого Сечения все будет в порядке. Еще там некий там какой-то этот Эдгар тот самый, который, кстати, тоже, если вы посмотрите, насекомых видно. вот Видно даже по лицу. Вот те люди, но они, конечно, не насекомые, к ним подсоединены, они питаются. Вот это вот как бы мнимые знания и мнимое могущество их подпитывает, их гордыню. И они думают, что они главные. А на самом деле это вот как, знаете, так как, ну... На палец, когда одеваете что-то, и вот это шевелится, и оно иногда думает, что оно главное. Но нет. Нет, это паразиты, которые пытаются затормозить развитие, развитие нашей планеты. Пытаются затормозить любое вот живое слово, любой живой ветер, потому что им надо закрыться вот в своих сотах, в своих муравейниках, сидеть и жрать, набить. И как его... <к pioneer> что они там у них? Жевалое. И есть поэтому друзья мои это божественная игра никто не говорил что будет легко поэтому наша задача поддерживать шамана поддерживать волну шамана потому что кажется вроде как ну что-то какие-то медитации какие-то костры какие-то какие-то мысли да надо что-то радикальное ну друзья мои радикальные вещи о них мы пока говорить не будем мы будем говорить о духовных, о том, что мы должны поддерживать шамана как его намерение, его идею, так и ну, как бы физически, юридически, не знаю, там посылки ему посылать, он любит там сушки, пряники, чтобы он там хотя бы. Шаман любит чаи гонять. Так вот, пусть он даже там, даже в этом заключении, гоняет чаи и, и смеется над ними, смеется в лицо этим этим мерзавцам и этим насекомым, которые там пытаются что-то такое остановить его волну. Остановить его невозможно. Уже люди отмечают, где, он, где идет этот маленький, но очень большой дух с тележкой, который идет и поднимает эту волну, волну очищения, которая пройдет не один раз и смоет и всех этих насекомых, и всех этих паразитов, которые пытаются. Потому что да сейчас они начнут один за другим схлопываться ну посмотрим посмотрим божественная игра а... было бы скучно даже без этого без без вот, вот этих вот как говорится тявкающих шипящих крякающих странных людей было бы скучно но мы должны на этом противостоянии поднимать дух. Мы не должны их ненавидеть. Нам должно быть весело. Мы должны весело, на кураже, смеяться им в лицо. И говорить то, что они представляют. Они очень не любят. Они не любят юмора. Им нужна затклость, вонь. Сидеть и, и шипеть из своих это. Высунуть свой нос. Или свое там это рыльца. И что-нибудь там крякнуть. Это по-нашему. Не будем. Не будем унывать, друзья мои. И поддерживаем шамана. И волну шамана. Все, дорогие мои. Пока.